поздравляю тебя Нюка, Брат, счастья, счастья здоровья. Здоровья, счастья. Да, О. успехов О. в твоих начинаниях. Там, там сложились обычные дело. Да, правильно? <счастья> да, вот будь, -будь мужиком, носи красные штанишки, в вот. Смолен. С рождения. Ты вперед, да? Виталик. Мы желаем тебе счастья, здоровья. Продолжение хорошего бизнеса, как нам ну, сказал твой лучший друг. Не знаю, как его зовут. Никита. И что у тебя все было прекрасно. Издержка. Успех, удачи, самореализации. Как можно больше позитивных и радостных дней. С днем рождения. Ой, Виталий. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе. Во-первых, здоровья. А во-вторых, во чтобы исполнилось все, что ты пожелаешь. днем рождения! Давай, Давай. Да я просто думаю, что не тратим. Можешь кончить. Давай. Давай. Виталий, с днем рождения тебя. Счастья, любви, радости. Не будь ленивым педиком. Успехов в бизнесе тебе! С днем рождения! Да, здорово! Ну, сука, я забыл, здорово! О, привет! Да, здорово! А ты Я в Питере, а ты нет. Сюда Ну ты, а приедешь? С днём рождения! Счастья, здоровья! для всех.